Представляем вашему вниманию перчатки диэлектрические шовные. Диэлектрические перчатки предназначены для защиты рук от поражения электрическим током. Используются в качестве основного средства защиты при работе с электроустановками до 1000 Вольт, а в электроустановках выше 1000 Вольт в качестве дополнительного средства защиты. Перед использованием перчаток обязательно нужно проверять дату испытания, их частоту и целостность. Недопустимы любые механические повреждения, проколы, порезы и потертости. Отсутствие проколов можно проверить путем скручивания перчаток в сторону пальцев. Также не допускаются какие-либо следы влаги на перчатках. Для защиты от механических повреждений поверх перчаток можно надевать дополнительные перчатки или рукавицы, кожаные или брезентовые. Перчатки предназначены для эксплуатации в температурном интервале от плюс 40 градусов до минус 40 градусов. Длина перчаток 36 сантиметров. Толщина стенки 1,2 миллиметра. После использования перчатки должны быть высушены при комнатной температуре. Хранить их необходимо в закрытых помещениях при температуре от 0 до 25 градусов тепла. С относительной влажностью воздуха не более 75%. Также перчатки следует оберегать от воздействия масел, жиров, бензина, кислот, растворителей, щелочей, воды или каких-либо других веществ, разрушающих резин. Вне зависимости от того использовались перчатки или нет, каждые 6 месяцев перчатки должны пройти испытания.